Привет, с вами Юрий Павлов. Сегодня я хочу рассказать о двух принципах работе на аукционах. Первый принцип – это работа от объекта. Что это такое? Вы находите объект, вы его где-то размещаете, вам приходят входящие заявки, вы начинаете работать с клиентом через какое-то время, сразу расскажу об ошибках какие бывают через такое время этот объект становится не актуальным потому что на торгах есть дата она как правило довольно близка потому что ищется что-то актуальное сейчас пока нашелся клиент ушел объект в этом в принципе есть нюансы следующее что если постоянно искать как бы клиента под объект то объекты постоянно уходят то есть идея в чем сегодня вы нашли 100 объектов проделали кучу работы если клиента вовремя не нашли то вся эта работа, все эти часы или дни, которые вы потратили, сделана напрасно, потому что объекты будут все равно не актуальны. И второй принцип, по которому работаем мы. Работа от клиента. То есть, изначально мы находим клиента, а не объект. Потом клиент нам рассказывает, что он хочет, какую недвижимость, в каком регионе, под какой бюджет. И мы уже, имея бюджет на руках, ищем торги, по заданным параметрам, но когда мы их находим, у нас уже есть клиент с деньгами, мы сразу можем выйти. Поэтому все, что мы нашли, это актуально, поэтому, друзья, как завершение, два принципа искать э, от клиента и от объекта. Мы ищем от клиента, то есть в клиент и под него ищем, но никак не наоборот. Поэтому, друзья, имейте в виду, запоминайте, рекомендую именно так, именно так вам и работать. А сейчас ставьте лайки, Подписывайтесь на канал, приглашайте друзей. К следующему видео есть еще интересная вещь о работе с клиентами и с объектами.